Улитас! Продолжаем играть в Stranded Deep. Как построить мне ловушку? Вершин называется. Мне надо две нитки и два камня. Камень я не дам. Даблэ. Эм. Его. Жрать я не хочу, я хочу пить. Я очень дождь. Наконец-то дождь даст мне воду. А еды у меня хоть жопой жуй, хоть жопой жуй эту еду, О! картофанчик. Неплохо. Улучшенный топор. А что можно скрафтить улучшенный супер-дупер ультра топор что еще можно скрафтить кожа кожа не делается О, кирка кирка улучшенная так мне надо вот эта штука кожа кожа делается из необработанной кожи и дубленки значит мне надо дубленка как она крафтится 4 веревки это пиздец. Только две штуки. А что делать с фермами буя? А нахере палку сюда? О, стой! М -м -м. Ох! О, -о, о! Еда. Так, полежи пока. Так. Да. Топливная система какая-то. Я ее не взял. Сейчас сдохну. А, ну так тоже можно. Бла. Двигатель. Да мы сейчас такую машину соберем. Самолет соберем. И полетим. Это в натуре. Так, я вот это вот сюда все подбрасываю. Все какие -то топливные системы вот эти вот. О. О. Машинка для ярлыков. Факел, который фонарь. Так, ну я могу дышать под водой. Я застрял? Нет. Ну у нас есть факел. Факел, который фонарь. Ну это кривой перевод вот этот странный. Санный кривой перевод. Надо винить его. А можно? Эй. А что за машинка для ярлыков? Маркировка предметов. Укрытие, дом. Окей. А ну типа класс. Эп Бляха, бах они пофиксили. Но почему? Это ж бред. Ни себе не видно. А сколько надо для дубления? 4 веревки. У меня только 3. Надо еще как минимум 2 ючки. Опа. Одна есть. Да ладно, второй нету. Нет. Нет, нет, нет, нет. нет, нет. Этого не может быть. ничего нету. Вот она. А 4 надо. Епта. Я думал. Три. Все, кто досмотрели до этого момента, огромное благодарю, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и про колокольчик не забудьте, раз такое дело пошло, подписывайтесь на мой канал, там все дела, ну а пока, всем пока и удачи, разумеется.